всем снова привет мы продолжаем с вами анализировать индекс Dow Jones смотрим на ценные бумаги которые входят в этот индекс ищем привлекательные идеи для инвестирования с понятными результатами и гранями поехали дальше Caterpillar между прочим если кто-то покупал обувь Caterpillar я ей жутко недоволен. В частности, кирпичными кроссовками. Это просто кошмар. Они расползлись у меня через несколько месяцев. Не знаю, для кого я это рассказываю. Но, может быть, кому-то будет интересно и полезно. А -а -а -а -а, поехали, поехали. Итак, что мы с вами видим на графике? На графике мы видим, что прошла третья волна. За ней пошла еще третья волна. И за ней пошла еще третья волна. Как ходится в нашем с вами анализе, мы рассматриваем, напомню для тех, кто не помнит, пятиволновую импульсную систему или вот да, она состоит из трех восходящих волн и двух нисходящих. И потом из трех волнового отката. Именно по этой системе мы с вами пытаемся анализировать рынок <coughs> на основе разработанной и проверенной методики, которая была разработана Биллом Вильямсом На что я сейчас учусь и что изучаю, и глубоко стараюсь вникнуть в эту идею. Поэтому, собственно, открыто это и анализирую и делюсь с моими подписчиками друзьями и теми и тем кому это интересно итак по индикатору ао по чудесному индикатору у нас сейчас идет третья волна но что-то мне говорит о том что каждый раз это была опять же та же самая третья волна и после этой третьей волны было откатное движение. Так вот, у нас прошла первая волна, вторая волна. И сейчас идет третья волна. И совсем не факт, что коррекция этой третьей волны не будет точно такой же. О чем я сейчас рассуждаю? О том, что вы видите есть характерные движения в рынке ценных маг допустим вот эта вот третья волна поднялась до этих уровней и потом корректировалась до предыдущей волны а, до предыдущей коррекции волнового счета это все к тому что скорее всего сейчас будет идти некая коррекция вот в эти зоны и где-то на уровне 89 надо будет искать новые зоны для входа в а, инструмент. Единственный вопрос заключается в том, насколько он себя будет вести предсказуемо. Потому что рынок в принципе непредсказуем. И куда он захочет, туда он и пойдет. Мы с вами можем только основываться на принятие решений по нашей торговой системе. То есть нам надо искать точки с коротким стопом и большим потенциалом. Так вот, заявляю я абсолютно ответственно, что здесь, как только у нас пройдет с вами волна А, Б, с возможным вылетом и С, где-то вы на этих уровнях, там плюс-минус, ну как вы видите по истории, оно доходит даже убивая пробивая точки ä, предыдущих максимумов. Да? Где-то здесь надо будет искать точки для входа а в вот данный инструмент. А мы поехали дальше. Шеврон. понятно шеврон корпорейшн шеврон корпорейшн открылся шеврон Corporation причем почему я поясню почему я не полез глубже в тот график потому что понятно что сейчас пойдет коррекционная волна и собственно делать в этом инструменте в катерпиллере пока нечего надо ждать вот той цены которую я указал, и в той а, ценовой площадке искать точки для входа. Рассматривать там, пойдет она вверх или вниз, скорее всего, смысла нету, потому что будет повторяться та же тенденция ухода с верхних позиций до низа, и потом, возможно, будет попытка пробивать а, дальше какие-то уровни, но надо отметить, что, что, что, а, что, видимо, для этих инструментов, ну, что мы видим и на шевроне, кстати, а, месячный график недостаточно. Если бы мы вышли на годовой график и наложили бы индикатор АО а, и аллигатора, мы бы, возможно, увидели с вами немножко другую картину, когда линии баланса от аллигатора у нас направлены четко вверх и а оба нам показывал уже не вот эти вот максимумы, а максимум только в третьей волне. А так мы считаем с вами просто а, волновые движения внутри третьей волны. И где конец этой третьей волны, еще никому не Нифига не понятно. Прошу прощения за выражение. Но можно предполагать, хотя это абсолютно не точно. Ничего предполагать не надо. Вот мы с вами видим. Здесь примерно такая же картинка, как и на катерпиллере. Да? Единственное, что вот в этом месте, как мне видится, еще возможно недобитые максимум просто еще <coughs> не дошел рынок до своих максимальных значений где-то у него будет еще рост потому что аллигатор у нас направлен вверх челюсти еще не сомкнулись не развернулись да и по дивергенциям но ну, нет достроенной окончательной волновой структуры то есть возможно еще какой-то пробой вверх и потом разворот до уровня предыдущих коррекционных значений. То есть, есть ли смысл входить в эти бумаги сейчас? Да, может быть и есть, но ненадолго и понятно, что за ними надо следить очень внимательно. Поехали дальше, Cisco если кто-то знает что такое cisco cisco это производитель электроники сейчас по моему ни один офис без их телефонов практически не обходится что мы видим по cisco а вот по cisco надо было входить как минимум раньше как минимум раньше. день восхитительно все просто супер в циске все просто супер в циске все очень в циско циско, по-моему, так правильно говорить в циско все очень хорошо единственный момент, который меня смущает в этой циско что очень мне этот график напоминает волновую коррекцию в волне B. Когда цена постоянно пересекает линии баланса на более крупном таймфрейме, чем месяц. Чего мы здесь делать не можем. Скорее всего, как-то она вот так вот идет Линия аллигатора как бы это ни была волна Б. Да? Надо смотреть за уровнями э, в CISCO и смотреть, как они будут строиться. Так ли, так ли. Может быть, это будет какая-то плоская коррекция. Поясню, в свое время я вошел по дуре. Сейчас трейдинг. В свое время по дуре я вошел в акции AMD, AMD, AMD, да что такое, сейчас 5 секунд, AMD, по-моему их мы тоже будем рассматривать. М -м -м. Ну вот и посмотрите, что происходит в AMD на длинном периоде. Вот и Циска мне немножко напоминает вот это вот движение. Всё. Так что, если есть смысл входить в Циска, то кажется мне вот с этих вот уровней. Когда эти уровни настанут, я не знаю. Но потенциал у этого входа, как мы с вами можем увидеть 5-6 раз. Если вам интересно такое инвестирование, то есть смысл подождать да? до уровня ЦИСКО. Поехали дальше. И, пожалуй, это будет последняя на сегодня бумага. Кока-кола. cola коу Так, Coca-Cola cool. Ага. Хорошо, очень хорошо. Замечательно. А вот Кока-Кола нам демонстрирует удлиняющуюся так называемую третью волну, где она закончится. Да богу, знает. Сейчас мы с вами наложим примерно, примерно коррекцию по фибоначчи от первой волны натяни, ради интереса. Ну вот и целевая зона у кока-колы в третьей волне. Это вот это вот пространство. Так что потенциал здесь еще долларов 20. Но это мой взгляд. Может быть оно там продлится все и гораздо-гораздо больше. В принципе, в эту бумагу можно входить с потенциалом в 50%. Чего у нас по дивидендам-то? Но ну, не густо. Не густо, на уровне 1%. Вот такая вот история с coca ковой Если хотите, можем глубже заглянуть, но я боюсь, что мы там глубже ничего не увидим. Ну, так и есть. Рынок не читаем, его надо просто смотреть на более крупных временных интервалах. И это уже не месяц. На этом на сегодня все. Всего хорошего, счастливо!